Но, дорогие друзья, вторая карта у нас начинается жестко. Жестко в плане того, что сразу с пистолеточки. Внезапно Внезапно первые выстрелы уже идут. Команда Шлопай начинают в обороне, Ноумерси в атаке. И вот тут, конечно, неприятность для Ноумерси начинать в слабой стороне. Хотя на Тускане они тоже в слабой стороне начинали. Но на Инферно все-таки, на мой взгляд, шансов откамбечить в обороне будет ну, в разы больше. Просто волшебник пытается кого-нибудь убить, но все минусы у него ворует его товарищ. Тире-тире-тире-ча-ча-ча-ча с одним хп Ха, носится туда-сюда. По малым не знает, где бы ему было бы поудобнее посидеть так, чтобы не умереть. Кстати, парадоксально, но очень долго жил. А, но просто волшебник все-таки забирает себе этот минус. И счет в матче становится 1-0. Уши же есть или без наушников они? А да нет, конечно, с наушниками. Я думаю. Я думаю. Хотя некоторые моменты бывают. Вот я на днях комментировал матч по CS GO. Там точно такой же момент был. Ребята пропустили своих соперников. Просто даже не услышав их. Хотя там точно шифты никто не зажимал. Кстати, вот сейчас интересное решение от команды No Mercy. Это взрыв меда. Ну, на 200% я считаю это бесполезно. В матче 2 на 2 никто никогда не будет. Пушить мидл, да и просто зачем Объясню Именно конкретно этот момент Где взрывались гранаты да? Хаешки взрывались вот здесь Но сюда игроки обороны По идее ты и не должны выходить Поэтому, ну, это потраченные деньги Возможно, даже немножко потраченные нервишки я полгода играл со сломанными наушниками, работала только одна сторона. Когда-то я в далеком где-то году, наверное, десятом играл в КС. У меня тоже, кстати, был сломан левый наушник. Я пустил монозвук по правому каналу. Ну и как-то даже, да, какое-то время на нем играл. Ох ты. Не дали, не дали сделать минус товарищу просто волшебному. Тире, тире, тире. Вновь все фраги своровал на себя одного любимого. Ну а тем временем 3-0. Здарова, Саня, как ты? Азот, приветствую. Озот, я помню, что Д. Я помню, что Д. Но всегда, когда я говорю Озот, кажется, как будто говорю, что Т на конце. Хотя нет, Азот. Давайте акцентируемся Озот! Там, по-моему, было слышно букву Д. А спасибо, что поинтересовались. У меня все хорошо, а вот у просто волшебного не очень. Отличный хэдшот от Ча-Ча-Ча. Не успевает десантироваться соперник на второй мидл. Ну и теперь тире-тире в соло. Хотя, конечно, он... Предыдущий раунд, по сути, в соло забрал Может забрать и этот И вот вам минус по ча-ча-ча Вип-персона в это время находится на меду Под покровом дымов Пытается продвинуться дальше Но тире-тире Все-таки выигрывает, господи боже мой Ну, уничтожитель просто Уничтожитель, каратель и вырубатель Когда будет играть Узбекистан? Ну, когда-то будет Честное слово, когда-то будет А конкретно, вообще должны были на этой неделе оплатить матчи И я бы комментировал их на следующей неделе Но пока что а, со мной не связывались Идешь боком вперед, прислушиваешься одной стороной Как инвалид, да? Так и просто правым ушком все слушаешь, идешь, да? Кто-то где-то топнул и сразу правое ухо туда ну что, занятие второго меда не предвидится. Все попытки действий будут на первом меду. Ну и здесь тире рей энтрифраг по вип-персоне. Ча-ча-ча в ожидании прекрасного. Ну, видит, естественно, вылетающую флешку. Кстати, подсадка на карниз довольно-таки стандартная история, но не самая очевидная. Смотри, как байтит, а? Как байтит? Ну, какой змей? Разбил специально решетку, чтобы соперники думали, что он где-то там. Эй, Ну ладно! Ну как так-то? Ну, Ча-Ча-Ча в результате свою позицию, к сожалению, запорол, не сумев перестрелять оппонента Хотя оппонент его не сразу заметил 5-0 Гали и Глок хорошие девайсы Ну, лично на мой вкус, Глок еще ничего А вот Галил... Ну, я дико не люблю Галил вообще Наверное, один из моих самых нелюбимых девайсов Как... Сколько раз я его не брал, я всегда погибаюсь с ним вот, просто волшебник уничтожает вид персона, а следом казнит ча-ча-ча, и это пока что, дорогие мои друзья, 6-0. Мало намеков, объективно, очень мало намеков на третью карту пока что, но хотя, конечно, зачем раньше времени вперед забегать, потому что все, ну, как-то бы, типа три раунда, ой. 3. Какие три? Шесть раундов сыграно всего лишь. Александр, мы давно во что-нибудь не играли. Но я так, издалека. А, Володя, хотел бы спросить у тебя, как ты относишься к PUBG? Потому что мне вот здесь предлагал как-то Антоха с Сашей а, поиграть в PUBG. Там же можно играть с квадами четвером. Вот как раз ты бы был четвертый. А? Сообразим, слушай. Как раз же четверо. А? По-моему, по красоте. Теряется тире-тире-тире. И просто волшебник будет сейчас пытаться тут наколдовать победу в раунде. Но сделать это будет, честно скажу, не очень просто. Хотя позиция, конечно, феноменально хороша. Но если соперники зайдут с двух сторон, ну, естественно, зелень не двадцать... То появятся неприятности Однако соперники заходят с одной стороны И это сразу, первый пуль попадает в випперсону. Боже мой Кладет одного из оппонентов на лопатке. Но и бомба выпадает при этом на двадцатку Ее как-то надо подбирать Ча-ча-ча просто выносится за бомбой, И в результате гибнет И в результате Могла бы быть перестрелка Если бы не флешка, под которую выбежал Ча-ча-ча Выбежал и ослеп, дамы и господа 7-0 я за. Выберем денек и стартуем. Ну, тогда надо нам обязательно списаться как-то. Какую игру вы любите, CSGO или CS 1.6? Лайфхак. Я больше люблю CS GO, чем 1.6. Ну, 1.6 для меня ностальгия. Я ее всегда буду любить вне зависимости, во что я играю. Потому что это игра, на которой я, так сказать, вырос. А... Но! Но! Если выбирать, во что бы я поиграл, то я выбрал бы CS GO. Снайперская винтовка Отстрелив... отстреливает, вот, а Володя говорил мастер ораторской дикции. Дикции, дикции. Бык, быка, быка губ господи, бык. Тупогуб, тупогубенький бычок Тире, а, тире, тире Короче, остается один со снайперской винтовкой И тут надо на самом деле задуматься о свопе девайса А почему бы и нет 100 хп против 31 Но снайперская винтовка в упоре, опять же Ну, не будет работать так, как хотелось бы Единственный плюс Никто не знает, кто где находится Но плюс-минус можно догадаться, что здесь какая-то Дефолтная позиция, и, например, да за ящиком Да за самым дальним и да, вот он. Ха -ха. Минус, тире, тире, тире, тире. Минус от него. И это 8-0, дамы и господа. КС 1.6 в сердце, КС гол в душе. Вот, полностью согласен с Володей. Действительно. Нет, Дота 2 Узбекистан. Не обессудьте. Не говорю те слова, перевод которых не знаю. Поэтому... Не обессудьте, еще раз повторюсь. Саня, Сантоха сейчас в Супер Пипл играют что-то похожее на PUBG. А, я знаю, да, она мне говорила. Она мне говорила, Саша, что они там какую-то игру новую нашли на подобие PUBG. Ну вот, а мы залетим в PUBG, короче, обязательно. Ну что ж, девятый раунд, дорогие друзья. Когда-нибудь коллектив No Mercy собирается брать победу в раунде. Вот у меня вопрос назревает такой. Вполне себе, кстати, запламерный. Это просто на узбекском «Азамат, зайди в доту». Ну, в таком случае, «Азамат, зайди в доту». <laughs> Давайте тогда я лучше скажу так. Вип-персона, трупик, ча, ча ча 89 хп, 1 в 2. Кстати, немногим, а точнее, ровно столько же хп у его соперников, но только на двоих какой хэдшот! Дорогие друзья, просто волшебник заходит в спину, и как вообще так постоянно получается, что ча ча, -ча ну, просто безостановочно в спину получает у себя врагов. Что это было на тускане, что это было на инферно. Кстати, хочу заметить, шалопа на инферно двигаются, ну, очень круто. Ну, вот прям очень круто. То есть вы видите, насколько у них мобильная оборона. Они не сидят на позициях, они постоянно где-то поджимают Будь то окна, будь то обход с зелени, как сейчас вы могли увидеть То обход на 20 какой-то В общем, какие-то постоянно передвижения оборона совершает И это немножко пустует, как мне кажется, атаку Кстати, сейчас раунд будет тоже довольно-таки интересный, как мне кажется Ча-ча-ча заходит на ковры и, кстати, удается пройти винт Не удается, нет, удается все-таки пройти винт Бесконтактно! Но вот выход с ковров. Здесь ча ча, -ча должен дожидаться вип-персону, конечно же. И вот он, вип-персона, уже готовится открываться. И открывается прям туда, туда куда надо, как говорится. Разбирают шалопаи своих оппонентов в очередном раунде. Счет становится 10-0. Треть от основного времени уже за шалопаями. И мне действительно, стан... меня... Меня действительно становится страшновато за коллектив. No mercy. Это жесть какая-то. Жесть, как она есть, дорогие друзья. <laughs> вот, и больше, и меньше. Спасибо вам, я за это подписался. Тота tota 2 Узбекистан, благодарю вас. Благодарю. У No Mercy шансов на победу нет прям. Ну, почему? У них еще будет вторая половина, где они будут в сильной стороне. Ну, и вот сейчас может быть наконец-то 10-1. 58 хп против 46. Очень неудачный дым, который в перспективе тире-тире будет только мешать. Потому что соперник прошел в сайт, но он чувствует. Он просто чувствует, что соперник уже в сайде. это минус от тире-тире-тире. Александр, приветствую. Махмудов Зет. И вам тоже. Вечер добрый. 11-0. Но вот как-то не удается что-то. Это чемпионат на фасткапе? Нет, если быть более точным, это чемпионат от паблик-сервера «Горячая соседка». Но матч проходит, да, на фасткап. Но сам фасткап, конечно, к этому турниру никакого отношения не имеет. Просто волшебно. 100 хп. Пропрыгнул через мидл, не получил урона. Ну, позитивный расклад, по крайней мере, на старте раунда. Но вот у команды No Мерси» Экономически, конечно, раунд начался плохо Они раскидали кучу гранат И не нанесли абсолютно вообще никакого поражения Ни тактического, ни... Э, ну, никакого, короче Вообще никакого профита не было в этих гранатах Может быть, конечно, он и вскроется Вот, например, сейчас Что навряд ли Но здесь дым развеется И неожиданно-тире-тире окажется напротив своего оппонента С никнеймом Ча-ча-ча А че? Куда вообще убежал? Просто... Да, все, короче, хана, просто хана, ча-ча-ча, наконец-то. Упаковал парочку соперников, и это 11-1. Вот что значит дым, который... Вот теперь, да, теперь можно сказать, дым был брошен не зря. Вот это тот самый дым, который просто в соло зарешал. Именно из-за этого дыма игрок обороны не увидел проходящего своего соперника на позицию в дом И, соответственно, там погиб Погиб Тот самый волшебник Или тире-тире-тире Я не сильно успел понять, кто там кого убивал Как тебе новый э, Плохой дизайн YouTube Володь, я, честно сказать, не заметил А, а в чем он новый? Где он изменился? Мобильный? Э, компьютерный? ну Точнее, как дескноп, десктопный? Какая версия поменялась и в чем? Просто у меня, ну, так вот, я не заметил никаких изменений. Тем временем, 12 хп уже у просто волшебного, 100 хп у тире-тире, а вот у игроков атаки все хуже. 30 и 22 хп на двоих. Ну, как бы 52 на двоих, да, это прям грустно. Когда уже казалось, что не было никакого профита, был выигран раунд Абсолютно согласен, Константин, да, казалось бы Куча хаешек, куча флешек А зарешал единственный дым, который был выброшен в самом конце 30 секунд до конца раунда И вот здесь, мне кажется, игроки обороны зря сидят в столь закрытых позициях Ну... Но... Вот вам, пожалуйста, к чему это приводит вип-персона Минус просто волшебно Не было никакого сбора информации Отличный хэдшот от тире-тире А там еще и ча-ча-ча А тут под флешку будет попытка репикнуть соперника И нет, ну куда-то совсем не туда 22 хп ча-ча-ча 74у-тире-тире-тире -тире, Но сейчас просто бомбу поставят, да и все Вот, собственно, она Бомба поставленная. Но тире-тире забирает ча-ча-чу. И в результате все-таки затянутый. Но 12-й раунд для шалопаев. Вот я с компа сижу. Там под видео все очень плохо теперь. Э? Не знаю, я не видел. Ну-ка, дай-ка я гляну. Дай-ка гляну. Ну давай, окей. Я вот сейчас открою прям... Uh, на втором монике стрим. Простите, ребятки, сейчас вы услышите меня сами. Меня, меня самого. Под видео все плохо. А что? Нет, то же самое все. Вообще абсолютно все то же самое. Володя! Мне кажется, ты пьян. Так, 100 на 100. У всех пока по соточке хп. Никто не получал урона. И это замечательно. Мир, дружба, жвачка. Так и должно быть. Но, конечно, не в контр-страйке. Все должно быть немножечко иначе. Да, кто-то здесь должен победить. Кто-то проиграть. Просто волшебник. Сразу с прострела ловит пулю. И вторая пуля, кстати, приходится тоже в голову многострадальческую. Просто волшебника. тире, тире. Минус вип-персона. Хороший, кстати, выход на префайре. Но вот только тут пули уже полетели не совсем Туда, куда надо. И у нас вновь один в один. На этот раз, кстати, игроки открываются в одну и ту же сторону. Но Тире-Тире делал это, конечно, капитально неправильно. Почему-то шел боком. Это, видимо, та самая ситуация, когда сломался один наушник. И тебе приходится ходить боком, чтобы в один наушник все слышать. Дурик, не парься. Плюс все хорошо, по-моему. Вот, видишь, Володь, по-моему, кажется, что-то по-новому только у тебя. У тебя одного Ну что, камбэк начинается, дорогие друзья Хотя, правда, последний раунд первой половины И вот камбэк, если и будет, то во второй На самом деле, вот, кстати, плохой дым Абсолютно плохой и ненужный дым Который прилетел в ребра Ну и что он там должен был отрезать Я лично не понимаю Ну, проход по коврам не удался Ча-ча-ча остался в соло Да все, я разобрался, Яндекс Браузер Просто конченный решил мне обновить дизайн а а Ну так это все тогда Вообще... Вообще понятно. Лично всегда пользуюсь Google Chrome. Никому не рекомендую. Ну, в плане, потому что хотите, пользуйтесь каким вам удобно браузером. Кто-то, знаю, до сих пор сид... на Опере сидит. У меня, например, вот на втором компьютере <связать> Mozilla Firefox. Ой! Ой-ой-ой! Ну, слышно же было! Ну, можно же было, по-моему, прислушаться-то. Хоть просто повернуться, ну, ради приличия. Тире-тире, 1 на 11, ча, ча ча бомба устанавливается. Тут идет пока очень активная раскидка. Непонятно для каких целей, правда. Но понятно, что соперник в сайде. Вопрос только, за каким ящиком он прячется. А хитрый соперник сидит слева. Этого, кстати, тире-тире, пока не... Не понимает, хотел я сказать, но... Вот это попыточка прострелить. Айда попыточка, айда прострельчик, дорогие мои. Ну, 13-2. Итоговый счет первой половины. Счет, конечно, ужасный. Ужасный, практически, наверное, некамбэкуемый. Но тут для победы надо брать 14, дорогие друзья. 14 раундов нужно команде No Mercy, чтобы победить и выйти на карту Трейн. Шалопаем, в свою очередь, всего лишь 3. Незаметная реклама Хрома Не-не-не, вот я же поэтому и сказал Я не рекомендую, потому что это не реклама Если бы это была реклама То я бы рекомендовал однозначно Ну чё, минус от тире-тире Второй минус от тире-тире Тире-тире 14.2, дорогие друзья Камбэк откладывается В дальний ящик Будет он или не будет Как тебе увеличение региональных цен в стиме на игры? Халва уже подражала с лефтом да? А что, сильно подорожало? Я вот видел у меня ножик на аккаунте, который залочен. 33 тысяч стоит. Вот это мне нравится. Только про продать я его, к сожалению, не могу. А, а в остальном не в курсе повышения цен. Но если оно произошло, ну, произошло, так бывает. И в этом ничего удивительного нет. Здравствуйте, комментатор. Как вы вас... Как... А, наверное, я вас давно не видел. Морштил, приветствую. Рад, рад, что мы с вами вновь увиделись. Два дигла Калаш и Галил. Кстати, очень опасно на самом деле сейчас, потому что у игроков обороны будут позиции закрытые, и это очевидно. Ты не нужно сильно ничего а, придумывать, да? То есть просто сиди и жди, соперник сам откроется. Но вот вопрос, сумеет ли вот этот бедолага Ча-Ча-Ча сейчас всех уничтожить с дигла? Куда они... А, все, на, на 20 пошли. Окей, хорошо. Сможет ли вот этот бедолага всех убить? <свёздреж> <свёздреж> <свёздреж> <свёздреж> Отличный ваншот, кстати, дорогие друзья. Вип-персона отстрелил просто волшебного. Попал под размена тире-тире. Ну и бомба здесь уже... А, почти установлена. Не успел поставить бомбу. Ча-ча-ча затопал. И тире-тире испугался. Но зато понятно, что оппонент на 20. Еще один ваншот. Да ладно. Они просто на деглах развалили, дорогие друзья. Ну, реально нереальнейший раунд. Ну, что есть, то есть. 14-3. Не, кстати, Володя Дуримар не пиратит. Не, ты, наверное, гейм-овер что-то путаешь. У Володи Дуримара игр купленных. Ты не поверишь, сколько в Стиме. Володя, озвучь эту цифру. Озвучь, сколько у тебя в Стиме лицензионных игр. Давай, сделай это. Пусть все знают и все трепещут перед таким задротом. Ну, запотели, ребята, из команды No Mercy, появляется надежда, правда, отдавать по-хорошему уже ничего нельзя, да, потому что отдача одного раунда уже спровоцирует потенциальные допы, и допы тут, я не думаю, что нужны игрокам, потому что лишний пот, лишний пот, вот, 1063 лицензионный... Игры и Володя, такой 810. Ха -ха -ха. Почти, Володь, почти. Почти как э, только что шалопаев взяли раунд. Вот почти взяли. Но на самом деле, конечно, тут даже близко не пахло взятым раундом 14-4. Ну что, дорогие друзья, камбэк из рил. Теперь делаем ставочки уже не на победу команды э, какой-либо, да. Давайте так, будет ли камбэк? Будет ли камыч? Вот что интересно. Будет ли он? Ну, проходка. Быстрая проходка с глоками с целью сэкономить деньжат на закупе, да. Ну и здесь, конечно, под э, Crossfire попадают на ребята из команды No Mercy. Оч Ой, простите, шалопай. И очень быстро погибают. Ну, быстренько, да. Сейчас угонит твой Steam, Володя. У двух Володь угонит сейчас стимы. Ты смотри, у одного тысячи игр, у другого 800. Во, набрали, ребята, Вот дают. Я тут такой со своими, там, сколько, 183, просто в сторонке нервно курю. Вообще, как будто и не играл ни во что никогда. Калаш ФАМАС против двух калашей у Шалопаев. Ну, ФАМАС, вы понимаете, где может находиться. Единственное, где может находиться ФАМАС, это оборона. Потому что атака раунда не выигрывала, чтобы ФАМАС получить. Но сейчас, кстати, есть неплохой шанс получить ФАМАС. А, по крайней мере, перестрелку первую уже довольно-таки успешно выигрывает игрок. Атаки оставим ча-ча-ча уже несколько хп, да, первый минус есть. Вип-персона, тот самый ФАМАС, как раз, который есть в составе коллектива наумерсий. No отличный спрей, минус просто волшебник. ну, ну, ну ничего себе. Так, дорогие мои друзья, становится более прозрачная ситуация. Теперь у нас либо допы, либо 2-0. Вот теперь у нас нет опции, в которой команда No Mercy все-таки сумеют сделать камбэк. И это, наверное, грустно в какой-то степени. Там одна прикольная у тебя игра купленная, это Макс Пейн. Ну да, и первый, и второй, но это не единственные прикольные игры, которые у меня на самом деле куплены, их гораздо больше. Как читать ник игрока? Тире-тире-тире-тире, я его вот так читаю. фраг, дорогие друзья, човс. Да ладно. Да ну да ладно. Ну я ждал что-нибудь пожестче, Ну какие 16-5. Ребя. Ну серьезно. Расстроили комментатора. Под конец матча, последний раунд, я думал, ну, соберутся. Нет, не собрались. Все-таки 2-0, дорогие друзья. Итоговый счет этой встречи вот такой.